а кого оправдал, тех и прославил. О чем говорится здесь в Писании? У Бога есть определенное число спасенных язычников. Это не потому, что вот Бог кого-то избрал, а кого-то не избрал. Просто, как написано в 29 стихе Кримлянам, 8 глава, «Кого он предузнал» тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». То есть Он предузнал, Он же Бог. И вот Он знал, кто уверует и останется верным, не отречется от Бога, не свернется с этой дороги в мир. И вот до начала творения мира уже Бог Отец посадил всех спасенных во Христе Иисусе на небесах. Ну а сейчас я хочу прочитать вам стих. «Спешите, люди, все быстрей!» Занять места на пире, не вечно будет Господь звать, не вечно Богу у дверей стоять. Скорее распахните сердца свои пошире, и Господа впустите, чтоб царствовал Он вас. Скорее наполняйте сердца свои любовью, чтоб вечность не закрыла пред вами ворота. Спешите, приходите, наполним Отчий дом». И в радости святые все вместе воспоем, Вославим мы Иисуса и Бога вознесем В своих сердцах, молитвах здесь И в вечности потом. Аминь.